Итак, итак, итак, итак, итак, вот, э, это очень хорошо. Так, итак, это хорошо, очень хорошо, так сказать. Итак, тем не менее. Итак, а, а, итак, итак, итак. Вот и ставьте лайк. Пока.